Снимаем скрытой камерой, нельзя снимать. У нас спецоперация идет. Снимаем скрытой в нельзя снимать. У нас спецоперация идет. Вот это вот солдатами. Сотрудникам одной из российских спецслужб в Которые даже автоматы не дают Короче, вон там вон пошли Вон то стадо Их много Они с ружьями все, с автоматами Они будут на нас нападать Чем мы будем обороняться? На 100 человек 50 всего Не знаю, непонятно Офицеры решают Ну что они решат, непонятно тоже В общем, будем сейчас обороняться Короче Все Ебать там их много Их вообще там очень много. И с автоматами. А нас мало. И без ничего мы тут. Ну ладно, ничего, мы справимся. Мы же русская армия.